Нет. Процитирую э, определение из Википедии, что это те люди, которые хотят выйти из общества потребления делают это тем способом, который им доступен э, А доступен нам способ это искать те товары, э, которые уже никому не нужны а Они обычно есть на, около мусорных баков или в мусорках да, Ну вот это вроде нормально. Да. Пуста. Капуста? В узком понимании фриганы это те люди, которые находят еду на мусорках и едят ее. Потому что корпорации выкидывают очень много льготных пищи еды. Можешь поддержать ее? И... Это такую я возьму. Mm -hmm. Это мы отнесем в конфет. Mm -hmm. Ой, так, здесь на это тяжело. А? Многие люди, которым я об этом рассказываю. Они думают, что вот это вся еда идет на переработку, и большинство людей действительно не понимают, какое количество еды реально выбрасывается, и что ее можно там, прийти и взять, или каким-то образом да, получить доступ. Система ну, действительно нас обманывает, во-первых, во-вторых, она не работает, потому что назвать такую систему работающей очень сложно. Активно мы стали в год-два назад. Что то хочет, Творк? Несколько раз точно у меня было стеснение и брезгливость. Как раз вот с стеснением и с брезгливостью, мне кажется, мне помогла идеологическая такая наполненность. Осознание того, что э, неправильную вещь делаю не я, а неправильную вещь делают люди, которые продолжают репрезентировать эту систему. С чем -то. Булки с маком. В какой момент за ходить э, на помойку, брать им крова, мне, потому что он типа это полная жесть. Так, так питаться вообще нельзя. Я не обижусь на слово «помощник», потому что я не вижу в этом ничего оскорбительного. Это просто констатация факта. Это блин с творогом просто, что ли? Ну что, не сегодняшний, да? Да, это должно есть. Можно, да. Можно, да. Понятно, зачем вести деньги в магазин, когда, есть уже, когда ресурсы уже потрачены и ну, они окажутся выброшенными.